Как два цветка в огромном поле Две ромашки выросли на воле В белых лепестках любовь и страх Списки срываю, где моя любимая, не знаю. Где моя любимая, не знаю. Вот упал еще один нелю. На куски ветер раздубает лепестки. На ромашки огадаю молча лепестки.